в отношении Короткова Дениса Владимировича. Ваше дело рассматривает мировующее суде 71-го судебного участка СОФИР. Присоединение Виловой. Доверяйте суду, а судов нет? нет? Судов нет, Ваша честь, нет, я, непрочимое ответственность, и фамилиальное отчество? Денис Вадимович Коротков. где родились, когда? 22 мая 1969 года, в городе Индия. где работаете, в качестве кого? Акционерное а, а, общество Ажур-Медиа, корреспондент Тебурской интернет-газеты Фонтанковой. Если угу. ты, ты есть несовершеннолетний? Да. Есть, да? Боря один ребенок? Несовершеннолетний один. Один, да? Спасибо. Суд разъясняет вам ваши процессуальные права, посмотрели статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений и статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вы имеете право знакомиться с материалами дела проект, проверять доказательства, пользоваться помощью защитникам, обжаловать определения постановления суда, также в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вы не обязаны свидетельствовать против себя самого и своих близких просветков. Да. Ясны вам ваши права, да? Да, ваши. Саживайтесь, пожалуйста, да. ознакомлюсь с этим делом. За да, вашу честь. Здесь, пожалуйста, намеряю, что полностью права, которые вам, а читайте, пожалуйста, не пожалуйста, да. что... что вам права разъяснены. Вам нужны будут копии какие-либо? Мы сфотографируем, или мы сделаем э, копии сами. Да, нет, а вам будут какие-либо заявления о хозяйстве? Да, да. Уже... Давайте по порядку. Сначала рассмотрим первое хозяйство. Вам было заявлено хозяйство. Да? Все хозяйства рассматриваются в судебном заседании. В целях всесторонного полного объективного рассмотрения материалов дела 195-2016-71 в институтном правонарушении в отношении короткого Дениса Вадимовича считая необходимым вызвать в суд для дачи показаний следующих свидетелей, инспектора УМДВ по Кировскому району, старшего лейтенанта полиции Смирного, лица составившего протокола иных лиц свидетелей фигурирующих материалов дела. С сотрудником э, э, полиции Смирновой э, ясно, но не до конца. Только вы можете разъяснить эту ситуацию. Меня интересует вопрос. Сотрудник, составивший протокол, и сотрудник, который находилась на избирательном участке одной тоже лицо, нет? На избирательном участке сначала находилось двое сотрудников полиции, потом еще десятка полтора. Мне интересно, их, их личности мне неизвестны, их цель там нахождения, мне в вот результате тоже оказалась непонятна. Я считаю, что господин Смирнову необходимо допросить в судебном заседании по данному делу, так как единственным доказательством, причем неправомерным является, моей якобы является составленный ею протокол. А в данном протоколе госпожа Смирнова написала, что я получил бюллетени с целью проголосовать. Мне хотелось бы узнать, откуда у госпожи Смирновой появилась эта информация, из каких материалов дело, может быть, из каких-то других источников, Спасибо. где и стало известно об этой моей цели. Я считаю, что если мы ее об этом не спросим, мы никогда об этом не узнаем. Однозначно, Однозначно. Просто меня интересует вопрос. Она присутствовала, а ты получается.. Насколько мне известно, я ее там не видел, насколько мне известно, она прибыла часа через полтора. Года. Тогда зададим ей вопросы. Против первого э пункта не возражаю. <coughs> Вызовем судебное заседание Смирного Волку, лейтенанта полиции. И вопросы уже зададим ей, потому что у меня тоже есть толпочка, она уже судебного заседания. Иных лиц без вас мне не уточнить. Мне ваш почерк, простите, не разобрать. Да, сейчас... Это очень просто. Это касается второго податства. Оно из двух пунктов. Давайте с первым разберемся. Какие а... лиц? Можете назвать? Ну, могу. могу. Не уверен в том, где нужно ставить ударение фамилии. Машина Наталья Олеговна. Машина Наталья Олеговна у нас на 12 часов 20 минут. Тот точно у вас есть. Вы, я... вы все были там, нет ее? Нет. Машина Наталья Олеговна не представляет да? никакой сложности, она находится в настоящий момент в коридоре суда. И я полагаю, что это то лицо, которое неправомерно выдало мне из важных литературов. Давайте, чтобы нам, раз это лицо находится здесь, давайте сегодня метафрос, не допросим, если не возражаемся. Я полностью поддерживаю решение судьба сначала, а потом уже разберемся с остальными, да? Нет, у меня больше, я, если у суда не будет другого мнения, мне кажется, что этих свидетелей будет вполне достаточно, тем более остальные свидетели мне и личности неизвестны. Вот, с я суда просто здесь заходаться по поводу машины, а также я прошу приобщить копию э, видеозаписи, произведенной мной на избирательном участке 616-16-02, в момент получения возврата мною избирательной бюллетени, то есть на который процесс Это, хотите, события, события, это ваша видеосъемка? Насколько да, а я съем. помню, в материалах дела тоже указано, что для вас видеосъемка. В материалах дела отсутствует какая-либо видеосъемка. В материалах дела нет ни ссылки на материалы средств массовой информации, где была размещена в открытом доступе эта видеосъемка. Данная видеосъемка сотрудниками полиции у меня не запрашивалась не изомалась и иным образом не исследовалась. Хорошо, просите, приобщить к материалам, делали я съемку, да? И да, и следую, следую, до свидания. И попросите, где тебя? Сколько должен уйти, я и кладу? Здорово, свидетеля. Очень хорошо, что она явилась. Я думаю, она все разъяснится на здесь. Да? Прошу прощения, Я не вас, Не а вы как хотите, это ваше право. Без вопросов. Ну, mm -hmm. Может, хотите дать пояснение сначала, а потом ее так? Это ваше право. Мне тоже я готов объяснить свою позицию в суду в любой момент, когда суду. Нам заявлено тогда, то есть я должна его Я, так, Ваша честь, я еще раз подчеркнул, я не согласен с решением суда. <связь> <связь> 25 апреля 1985 года в городе Городка. Вы не скажете. А 14 Суд ведут культуры, а отказ от показаний задачи заведомого показания в институте административной ответственности. Ясно, выдаст? То есть на полностью ваша подписка. Наталья ну, да, Олеговна, ну, скажите, просто. Гражданкой какой страны вы являетесь? гражданин? Благодарю вас. Вы хорошо помните события, которые произошли 18 числа этого месяца. Уже плохо. Уже плохо. Да, 10 дней. Скажите, просто, вы меня узнаете? Да. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, я увидел вас около 16 часов в этот день за столом избирательной комиссии в тот момент, когда рядом с вами приезжали списки избирателей, вы отсудили при мне выдачу бюллетень другим лицам, сидели в ряду других, не других, а просто членов участковой избирательной комиссии. Скажите, пожалуйста, вы являлись членом участковой избирательной комиссии номер 616? Нет, меня попросили там посидеть. Предложили. Скажите, пожалуйста, кто это сделал? Лебедева. Лебедева. Наталья Владимировна. А кем она является? Он областен предоставил комиссию комиссии, когда она обратилась в вам с этой просьбой? На колонии. Вы с ней хорошо знакомы? Это ваша добрая знакомая подруга, может быть, может быть ваш руководитель? Нет, как, как, какого рода характер вашего знакомства? Откуда вы знаете друг друга? Я журналист, я пишу. Наталья Олеговна, ну просто где, когда вы познакомились в головке. Да, То есть она, она тоже оттуда, да. Да. Она гражданка России. Мне... Скажите, пожалуйста, у вас э, был бейдж на одежде, но вот у вас длинные длинный волос, он был закрыт, я не смог тогда прочитать фамилию, на видеозаписи не разглядел, но не было написано. Не не, помню. Знаю, не, не смотрели. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь особые инструкции вам давались, когда вам предлагали? Ну, берешь паспорт, заполняешь, и вы даже Берешь паспорт, выполняешь любому человеку который придет по адресу, по адресу. а были какие-нибудь особые инструменты? <coughs> Нет, не были. Скажите, пожалуйста, в уголовение суда я достаю свой паспорт. Я вас уверяю, что я вам предъявил точно тот же самый документ. Вас не затруднит посмотреть местная регистрация так же, как вы сделали это тогда? Какой район хотя бы назовите? Благодарю вас. Правильно ли я понимаю, что 616-й век это Кимский район? Вот, да. Хорошо. вот в этом же паспорте указана моя фамилия. А? Угу. Скажите, пожалуйста, я, как вы помните, как я подошел к вам, паспорт подъявил. Я да. что-нибудь сказал при этом? Нет. Нет. Что вы сделали, когда я подъявил вам свой паспорт? Сначала вас искать. я наверное ошиблась. Прав ли я, если я скажу, что вы мне предложили расписаться напротив фамилии Шутов? Mm -hmm. Скажите похожи ли фамилия Шутов и Коротков? Mm -hmm. Чуть -чуть. А похоже ли адрес улицы mm -hmm. Софийской Бурладного mm -hmm. Не похоже. Тем не менее, вы предложили мне это сделать, это было ваша ошибка. Я ошиблась. Вы я один раз ошиблись. Девушка, вы, ошиблись и все. вы один раз ошиблись в тот день таким образом. Здесь у меня в паспорте, напротив фамилии наклеен, ну, есть некие цифры 84, они вам о чем нибудь говорят или о чем? не говорят? Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, вы выдали мне четыре бюллетеня, насколько я понимаю, да? Убирательство началось, мне непонятно слово «бирательство», что конкретно произошло? Вы подошли... Сколько прошло времени между тем, как я получил бюллетени? Пять минут, десять, пятнадцать, две, одна. Ну, пример. Но это могло быть больше пяти минут. Вот, Хорошо. Что дальше произошло? Я подошел, что я сказал, что я сделал. Ну, это будет, это не не После этого, когда подошла секретарь избирательной комиссии, что сделала она? она разбираться. разбираться. что она? Она вносила она какие-нибудь изменения? Не, помню. не помните. Вы не помните, брала ли она линейку, вычеркивала ли она что-либо из списка избирателей? Вы не помните? Этого нет в вашей памяти? Понятно. Скажите, пожалуйста, ваши действия какие были после этого? Ну, как долго вы еще находились в избирательной комиссии? Когда началось очень шумно быть, я очень испугалась. Ушли в туалет. В туалет. Да. Извините за интимные подробности, но вот какое-то время вы находились там в уборной, да? а потом что вы сделали? Я там сидела долго, потому что замке, не знал, что он не делает, но очень страшно. А с это час, два, три это сутки? Не нет, не сутки, потому что вечером в логике улица куда-то ставлю. Ставлю это именно оттуда? Да. Скажите, пожалуйста, другие, с другими членами избирательной комиссии с председателем, заместителем председателя вы общались нет. или тут... Тудышку <соспорядок> рукулица определил, да? Которым, по-моему, было. За это дело. Хорошо, даже не знаю, что еще вас спросить еще, Наталья. То есть там то, что вы покинули, как мы рассказывали, я этого не видел сам. Потому что вы покинулись брать на участок в сопровождении неких легких молодых людей, это не соответствует. Я этого не видел на тогда. Ну что ж. Мне остается вас поблагодарить, если у суда нет к вам вопросов. И попросить вас связаться с интернет-галетой Фонтанковой, который было удобно для вас Это выходит за рамки судебного заседания и рискует себя навалить заседание суда. Благодарю вас. позвонила, предложила мне подработать. Номер. Какой номер вы сказали? 84, да? И 47? номер. избирательного участка или цифры, которые. Цифры, которые у вас паспорт. Паспорт ну нас цифру 8 и 4. Ну, скану моего паспорта есть материал реально, это цифры там прожили. Утверждаете, что ошибочно выдали, да, это единственная была выдача да. бюллетени. Да. Э -э тоже хочу спросить, похожа фамилия Шутов и Городков. Я, например, когда голосую, меня очень долго изучают пасту. Смотрели фамилию Света. Да. Там четыре бюллетеня, каждый бюллетень. один раз вы не заметили, во втором там можно было заметить, нет? Нет, а потом по, по тем же этим номерам, которые там двух деревнях там идут все в проекте против фамилии, да, да. Да. Вам разъясняем права какой-нибудь? Просто так, мы не пришли, не серию. Вы сказали, берешь паспорт, читаешь, пишешь журнал, вы должны денег. Все. И все, все, все, все. Ваша честь, прошу прощения, можно еще один вопрос. Да, да, да. Спасибо. Наталья Олеговна, я беседовал с активистами общественных движений, и как они утверждают, как они утверждают, мне это неизвестно что на вашем участке именно у вас. Не, ну, около 10 человек а, с такими же циферками 88 а, в районе У вас по 4 бюллетеня списали за других людей При этом, а, благодаря, что они даже фиксировали это на аудио-видеоносители Это правда или нет? Нет Благодарю вас, спасибо, что вы помните имя, отчество? Я уже запомнила что-то а, фамилия только Похоже, Нет, не подождите, шуток. Вы выдали э, бюллетени под, под фамилией Шутов. Шута, имя, отчество, помните? Нет. Нет. Нет, да. А вы после э, выдачи бюллетеней, когда вы ушли, пришли, фамилия Шутов сохранилась под э, номером? Я потом возвращалась. А? Я, я, я ушла, и не возвращалась да? Спасибо. Есть вопрос еще нет? Нет, спасибо большое. Свободно, но подождите, тоже подожди, прошу прощения. У вас 12.20, до свидания, где на Может еще какие-нибудь заявления <звязывая> подавать? Нет, <звязывая> ваша честь, с поздравления суда я хотел бы дать показания, когда ты хоть о прекращении идем. Нам надо допросить. С, с моей точки зрения, допрос господин Смирновой имеет, конечно. Несомненный журналистский интерес имеет интерес с точки зрения оценки действий правоохранительных органов, с точки зрения расследования махинации на выборах, но, как мне кажется, это не является целью, задачей данного судебного заседания. Обсудность а составленного отношения меня к как мне кажется, уже доказана. Никаких ни малейших материалов, доказывающих мою вину, он криминирует мне материалы материал отделался. Материал Вы наставите на удовлетворение ходатайства судебное заседание Смирновой? Нет, Ваша честь. В данной ситуации, когда манимонность доказана, нужно переносить несколько раз заседание в ожидании старшего лейтенанта, считаю, что это даже. Несколько раз не выносить, но мне хотелось допросить Я согласен. Хорошо вас тебе согласен. Хочется послушать Я не могу не согласиться с со судом, но, но поставили сколько. Хорошо, суда в Инграй, даже когда я была вызовешь Дело в том, что я ухожу в отпуск, к другому ступень я не могу передать, поэтому 19 числа я выхожу в отпуск а 20 октября. будет завтра меня спрашивают 20 октября у меня нету каких-то специальных планов 20 октября которые бы случайно вообще на давайте отложим заседание на 20 число на 10 на 11 когда он будет. давайте на 11. Заседание откладывается на два